Итак, здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Костя Герасимчук, и я вам покажу, покажу вам нормальный сервер. IP будет в описании. Итак, приступим. Спаун, конечно, огромный и нормальный. Итак, э, сейчас... Да уж, нормальный. Так. Это самый добрый админ на сервере даже отличный кит стартер, так блин, все время забываю, что я не могу писать потому что мне один месяц надо ждать архитектура тут, конечно, нормальная если хотите играть с моей текстурой попросите, пишите в комментарии я вам скину текстуру Итак, на этом все. Ждите новые выпуски. До новых встреч. Пока.